Всем доброго времени, суток, катаны. На один из моих предыдущих роликов, посвященных реакции на творчество небезызвестного ноунейма в маске, обрушился шквал хейта от горячих поклонников всего персонажа. Отъебьем, сука. Остановитесь. Напомню: сутью ролика была конструктивная критика путинско-патриотической позиции человека, который считает себя интеллектуалом. Пусть даже если это и так, то кто уж точно интеллектуалами не является, так это его бомбящая аудитория. В горячих дискуссиях в комментах под тем моим роликом встречалось много чего, в том числе споры о том, кто же такие ватники. Как я того и ожидал, нашлись персонажи, которые всячески пытаются выставить себя настоящими патриотами России. Либо говоря, что ватник это существо мифическое, либо признавая, что да, такие существуют, но это не про нас. При этом сам факт того, что слово ватник вызывает у таких людей взрыв в жоп, уже о многом говорит. Смайл, вот ты считаешь себя адекватным человеком. Тогда почему от тебя приходит такая бомбящая аудитория? В очередной раз задумайся, а ту ли ты сторону выбрал? Про происхождение слова ватник из мимаса рашка квадратный ватничек я рассказывать не буду. Отдельный видос про это снял мистер Лурк. За всеми ответами к нему. Началось все с обычного мема, который был создан в 2011 году. Изначально этим мемасом высмеивали определенный типаж российского патриотического быдла, который пил, курил, безоговорочно верил своему правительству и обвинял во всех своих бедах Запад и США. Про то, что смешивать понятие ватник и патриот неправильно, опять же, к мистеру Лурку, ну и я когда-то на эту тему ролик снимал. А сейчас, чтобы что-то обсуждать, возьмем за основу комментарий одного из хомяков Смайла, который написал, что Первое. Ватник любит Путина. Второе. Ватник любит советское прошлое. И третье. Демонстративно любит Россию. Давайте разберемся. Первое. Ватник любит Путина. Путина как человека, я уверен, вообще знает малое количество людей, в основном из его близкого окружения. А вот тот, кого ватники действительно любят, это без всяких споров. Медийный персонаж, созданный огромным штатом пиарщиков и имиджмейкеров. Эдакий русский мужик, хозяин, способный и твердой рукой управить, и мужскую волю проявлять. А когда необходимо, может и скупую мужскую слезу пустить для пущей эмоциональности. Слезу-то, вероятно, искусственную. Я вам не верю. Пиарщики и имиджмейкеры стараются создать Путину в медийном пространстве такой образ, который понравился бы подавляющему большинству народа. Образ, который простой русский человек не смог бы не полюбить. И ватники на этот образ ведутся. Любят его, восхищаются, не обращая внимания при этом на те реальные политические дела, которые ведет ВВП. Второе. Ватник любит советское прошлое. Любовь бывает разной. Бывает здравая любовь к русской культуре и истории с осознанием всех ошибок, которые совершала наша страна и ее правители на протяжении всего существования России. С осознанием всех черных страниц нашей истории. А они, безусловно, есть и в нашем советском прошлом, и в нашем имперском прошлом. И нельзя на эти черные страницы закрывать глаза только потому, что это не патриотично. Не надо так. Проблема любви ватников... Том, что она слепа. В основе идеологии таких людей лежит бездумный патриотизм, который можно выразить идеей: Моя страна права только потому, что это моя страна. Что бы мы ни совершали, какие бы войны ни вели, мы всегда в них правы априори. Это касается как нашей истории, так и настоящего. Разница между патриотом и ватником в этом вопросе примерно как разница между человеком, который любит себя, и простым эгоистом. Первый видит свои недостатки, устраняет их и стремится к совершенству. Второй ослеплен своим эго, не замечает недостатков и считает себя идеальным с самого рождения. Третье. Демонстративно любит Россию. Об этом я уже говорил много раз. Демонстративная любовь к России часто сопровождается ненавистью к Западу. Сожги флаг нахуй, на портянке порешил, блядь. Мессендж. Чо нахуй? Faking, как вью, да? Фак ю бич, соси кирпич. Какой стыд. Причем в тайне ватник, конечно, завидует уровню и качеству жизни в западных странах. Но вместо того, чтобы хоть как-то сделать свою страну лучше, гораздо легче оправдать ту жопу, в которой ты живешь, и найти как можно больше изъянов на западе, дабы окончательно закрепить ложную убежденность в своей правоте. Помимо показного патриотизма, как правило, ватник проявляет показную религиозность. Ходит в церковь, ставит свечки, но при этом даже не читал Библию и уж точно не живет по ее заповедям. И то это в лучшем случае. Чаще всего показная религиозность ватника ограничивается проставлением статуса православный раздела мировоззрения на странице ВКонтакте. Еще ватник хвастается количеством и силой оружия, не понимая, что сила и и успех нации определяется прежде всего благополучием простого народа. Конечно, военная мощь это важно, но сколько бы у нас танков и самолетов ни было, если простой народ сидит в нищете, а куча денег тратится на создание новых железяк, то он даже воевать не пойдет за свою страну. Два высшее образования, получил 5-10 тысяч, иначе я живу, хобби столько доедаю. Ватник не терпит альтернативную точку зрения. Он всегда навешивает ярлыки или берастов и предателей на тех, у кого есть свой взгляд на устройство родной страны. И кто просто не может любить вот эту самую страну, безусловно. Патриотизм сам по себе не может быть ценностью. Патриотизм это любовь к родине. Любить что-то можно только за что-то. Конечно, люди есть разные. Есть, например, те, кто считает, что патриотизм вовсе не нужен или вреден. И оскорбительным словом ватник называет вообще любых патриотов. Это, конечно, неправильно, и таких людей также нужно критиковать, но не с позиции ватника, который всех своих оппонентов считает либерастами, предателями и агентами госдепа. И теперь немного смехуёчков. Когда-то я сам, к сожалению, обладал многими из тех признаков, которые были названы выше. Я верил в государственную пропаганду, искренне радовался тому, что Крым наш, не думая, чем это может обернуться для всей страны. Радовался победам нашей сборной на Олимпиаде в Сочи, не зная, что после того, как олимпийская истерия спадет, все понастроенные объекты уйдут в упадок. Деньги, угроханные в их строительство, исчезнут, а наших спортсменов будет ждать очередной допинговый скандал. Дал. Даже несмотря на то, что в те годы у меня был хороший интернет основным источником получения информации, для меня по-прежнему оставались Первый канал и Россия 1». И как только я перестал смотреть зомбоящих и стал получать информацию исключительно из интернета, я понял, насколько был зомбирован. В интернете я смог изучать разные источники информации, анализировать их, сопоставлять факты и выяснять, кто прав, а кто нет. К сожалению, некоторые люди не понимают, что зомбированы госпропагандой. А может быть и понимают, но не в силах признать свою неправоту из-за своего чрезмерно раздутого эго. Что ж, в таком случае остается только пожелать таким людям удачи. Надеюсь, когда-нибудь они станут честными сами с собой и с другими людьми и смогут таки изменить свою позицию. Всем спасибо за просмотр, жду ваших комментариев под видео. Также не забывайте подписываться, ведь впереди на моем канале много всего интересного. Всем спасибо и пока!